Здравствуйте! Сегодня буду делать летнюю прививку груши на эту яблоню почкой. Сегодня 12 августа 2017 года. В конце видео будет показан результат летней прививки почкой груши на яблоню, сделанной мною еще 1 августа этого года. С того времени прошло чуть более 10 дней. Прививка почкой, сделана 1 августа, производилась в вечернее время, и разрез коры делался крестообразно. Не так, как я сейчас буду делать Т-образно. Кому это интересно, то смотрим в последующем, какой итог прививки почкой и как выглядит сигналка места прижитой прививки и прививки непринятой подвоем. А теперь смотрим видео, как я делаю прививку почкой на этой яблоне. Но это не значит, что так должны делать все садоводы. Это всего лишь моя практика. Делаем осмотр подвоя и выбираем необходимую ветку, на которой будем делать прививку почкой. Выбираем ветку, на которой будем делать прививочку. Я в данном случае буду на этой ветке делать. До этого необходимо полить хорошенько яблоню или подвоечный материал, куда будем прививать, чтобы кора в этот времени хорошо отделялась. И делаем надрез коры Т-образно. Длина где-то реза я делаю 4 сантиметра. И обрезаем где-то на сантиметр. И концом пятки, если есть, то вот такие ножи. То концом пятки отделяем кору. Если нет, то можно ее острием. Разницы нету но просто что конец пятки не так острый. Вот, аккуратненько отделяем вот так вот. Отделяется. Вот одну часть мы отделили. Теперь буду вторую отделять. эту сторону еще забыл сказать, в которую будем мы делать прививку, лучше за день хотя бы ее затенить, чтобы не так она иссушалась, эта ветка от солнца. И когда затенить ее, она тогда будет более влажной в среде находиться, и прививку лучше делать в вечернее время или рано утром. Но в вечернее время лучше, просто что вечером может не так хорошо видно, как днем, но прививка приживается в вечернее время лучше. Я в данный период делаю утром, потому что вечером, если буду делать, то плохо может быть и видно. А для себя там я так делаю в вечернее время. Все, а вот так вот отделил кору. Вот как видим. Кора отделена. И теперь в это место буду ставить почку. Берем веточку привоя, в данном случае груша. Обрезаем вот а так листик. Только хвостик оставляем. Хвостик это будет сигналка. Привилась у нас или нет. Берем хорошо с развитой почкой. Вот как видим, какая развита почка. И делаем срез. С нижней части я делаю чуть больше, чем с задней. Многие наоборот делают задний час больше, чем нижнюю. Я не знаю, правильно это или нет, но приживается. Главное, чтобы она прижилась. А как лучше или нет? Каждый пусть решает сам. Делаю так. Вот срез начало. Это верхняя часть. Беру где-то углубление 2-3 мм под почкой и стараюсь выходить на поверхность сразу после почки, где-то через сантиметр. Вот это остаток среза, чтобы было видно. А эта почка, вот так выглядит, срезанная. Вот поближе, во всех размерах. За это место лучше не браться. И завожу эту почку под кору. Она легко заводится, вот так аккуратненько, чтобы кора не была завернута, потому что если пойдет кора на заворачивание, то, соответственно, она не произживется прививка. Надо необходимо, чтобы почка привоя груши полностью была заведена под кору подвоя. Тут мне обрезать нечего, я его просто смещаю до конца, сколько можно, чтобы обрез там сзади не делать. Я не делаю обрез. Вот как она выглядит поближе. Это место, которое будет сейчас обматываться скотчем. Поближе глянем, давайте. Место прививки. Вот как видим, здесь кончается меня в этом месте прививка привоя. Вот она, я ее не обрезал, многие обрезают, я делаю ее как она есть, она нет, исходит так, она и остается, и потом вот так вот зажмется скотчем, и здесь стричь пленка. Все, теперь я ее делаю обмотку, обмотку делаю лентой, называется прививочная лента выписала ее из Китая, в России таких я не нашел, вот на такого образца зеленая. стоит недорого, пришла где-то чуть более месяц. шла она, но пришла. Нашу стрич плен нарезал, это обыкновенная фурлоне. Она наша, конечно, тянется хорошо, но она тонкая. Чуть прижмешь, и она рвется. Поэтому я лучше буду использовать такой пленку. А это поплотнее, как бы, и лучше будет прижимать, соответственно. Делаю обмотку, начиная где-то на сантиметр ниже места срез. Вот кончается нижний срез. И я делаю чуть ниже на пленочку. Хотя бы на сантиметр. Вот так захват делаем и делаем обмотку. Прижимаем с таким усилием, чтобы пленка не порвалась. Чем сильнее мы прижмем, тем лучше. Многие делают эту обмотку изолентой. Может и изолентой нормально, но я не пробовал и не могу сказать. Если у кого есть практические опыты, что он после изоленты делал обмотки хорошо приживалась, расскажите внизу под видео. Помаленечко так поднимаемся вверх, прижимая кору, чтобы привой был зажатый в коре подвоя. Как видим, вот как она плотно сжимается здесь. Здесь, в этом месте, она почти со старым местом сошлась, а вот кора, как видим, плотно. В этом месте получится, конечно, расхождение коры подвоя, потому что здесь вставлен привой. Теперь, доходя до этой веточки. Делаю так на перекрест чуть-чуть, как куколку. И чтобы этот хвостик, сигналка наш вот этот хвостик, он был как бы в куколке находился, обвернутый. Под теперь подвожу. Аккуратненько. Тоже кору хорошо прижимаем в этом месте. И теперь в обратной стороне тоже на искусство. так беру, пленочку расправляю, если она. Вот вернулась и еще раз вот так обходим вот все здесь она хорошенько прижата и теперь свыше верхнего среза тоже прохожу где-то на сантиметр все вот так вот прошел теперь еще раз обратно вернусь чтобы поплотнее это прижим был в коре чтобы она плотно прижималась все вот так вот прижал и на этом будем делать отрыв этой лентой и сделать завязку. Завязываем здесь на узелочек, чтобы не развязалась. Вот так выглядит наша прививка как куколка в обмотке и с пленкой. Вот этот хвостик, это сигналка будет, прижилась наша прививка или нет. Приблизительно где-то через 10 дней оно будет видно. Если она останется чуть-чуть бледная, но не черная, значит прививка наша прижилась. Если она сразу в течение 10 дней почернеет, можно сомневаться, что прививка прижилась. Она быстрее всего не прижилась. Поэтому это хвостик стоит, сильно все как сигналка. А в рост она пойдет только на следующий год. Если будет вот такого цвета, как это сделано у меня, сейчас покажу прививку, которая сделана у меня 1 августа. Вот как здесь мы видим прививку. Сделана 1 августа, а она этот костик стал такой бледно-светлого бледно, бледно -светлого цвета, но ну, не черный. Наша прививка здесь прижилась, а почка только тронется на следующий год. В этом году ничего не будет видно. А вот эта прививка, как видим, тоже 1 августа сделана. Все, она мертвая, она не прижилась. Видим, костик этот почернел, значит, прививка здесь, можно сказать, что не прижилась. Для лучшего приживания прививки почкой это место необходимо притянить. Это место прививки. Вот вы видите место прививки. Если оно попадает под солнце, то можно прикрыть чем-нибудь. В данном случае я прикрыл виноградным листом. Вот так его виноградный листик положил. И здесь завязал скотчем. И все. И теперь наша прививка будет защищена от солнечных лучей. Пусть она так приживается. Вот такие прививочные работы. летний период времени почку на фруктовых деревьях каждый может сделать сам своими руками. С вами был канал Делаем Сами. Надеюсь, это видео будет полезным начинающим садоводам. Кто желает быть в курсе всех моих событий, что происходит на моем канале, то подписывайся на него. Всем желаю удачи и успехов в добрых начинаниях. И, конечно, богатых урожаю. До свидания.